Здравствуйте! Добрый день всем! Итак, мы начинаем свою рубрику «Гармоничная среда», «Среда в гармонии». И я вновь рада вас приветствовать этой осенью. Она нас сегодня балует солнышком, теплом. И как-то столкнулась я с началом осени с очень интересным состоянием своим. Ну, во-первых, готовилась я к сегодняшнему, к нашей 10-минутке, думаю, дать вам что-то хорошее, полезное, умное, а потом, да, нет. Наверное, поговорим, порассуждаем о том, что происходит в реальности, в действительности, да, в частности, со мной. Так вот, с чем я столкнулась? Я столкнулась э, с таким интересным феноменом для себя, обнаружила его, как смешанные чувства. И при том, они у меня ярко проявляются с начала осени, вот прям с 1 сентября почему-то. И э, они два вот самых ярких. Это грусть и радость. Их-то обнаружила. А к чему вот их присоединить? Ну так как человек, я интересующийся собой, своим состоянием, что со мной происходит, как я это проживаю. Конечно же, я немножко э, покопалась у себя и обнаружила, что грусть, связано с завершением каких-то проектов, моментов, завершением лета. Что такое грусть для меня? Да, о чем я грущу? Да, лето закончилось, все имеет как будто бы свою конечность какую-то. Закончился проект, который был с коллегами полуторагодичным. Я понимаю, что в таком формате я уже с ними общаться не буду. Же у меня присутствует радость, радость от того, что проект -то завершился, который я плани планировала еще лет шесть-семь назад. И познакомилась-то я с новыми, с новыми людьми, познакомилась я с новым видением каких-то ситуаций. И я точно понимаю, что это все останется со мной. И лето, то, которое оно было, и э, погода та, которая была. Но тут важно замечать да, о том, что было хорошего и что я могу с тобой взять, останется навсегда со мной. И восхищенные глаза э, коллег, и то, как я провела это лето, где у меня было удовольствие, в чем, в чем наслаждение. И правда есть грусть о том, что чего-то не успела, чего-то не досказала кому-то, чего-то не... Э, завершила, куда-то невозможно не поехала, что-то не реализовала. Но я точно знаю, что будет следующее лето. Но сейчас, находясь здесь и сейчас, прекрасная осень, прекрасная погода. И правда, ловить вот эти денечки с удовольствием, наслаждаясь, это здорово. Да грустно, что ушло лето, но есть осень. И вчера, вот кто читал немножко мои посты, эм, знает о том, что о, я вчера была на нерождение у своего папы, тому было 75 лет. Э -э, было грустно, потому что папе уже 75 лет. Но радость от того, что мужчине, дедушке в 75 лет нужно что-то, нем столько энергии жизни, он гоняет на мотоцикле. Да. Он в 73 года оформил разрешение на ношение оружия. Он его зарегистрировал. На мой вопрос, пап, нафига тебе два ружья? Он сказал, ну, у меня-то когда-то были. А что, я сейчас могу себе позволить? Ну, не хватало ему денег. Устроился охранником, подзаработал зарплатки и купился два ружья. И он их официально умудрился оформить. И ему официально в 73 года дали разрешение на ношение оружия. А, «Папа, что тебе подарить на день рождения?» Вы знаете, сталкиваясь с молодежью, с моего возраста, коллегами, подружками, с той же мамой. «Мама, что тебе подарить на день рождения?» «Да мне ничего не надо, ничего не хочется, Ты да не знаю». Зато моему папе четко знаю красивых курочек. Да, я сидела полдня в интернете, я искала, где этих лохматых красивых курочек элитных продают. Я созвонилась, поехала, я ему купила». Но то, с каким радостью он их взял, глаза влажные от умиления у него, и я рядом с ним стою и понимаю, вот оно счастье. Вот радость, удовольствие от подарка, и мне приятно и ему. И вот смотря да, на него, я могу, правда, понимать, что я могу на него опереться, в том, что… В нем энергия не пропадает никогда, ни осенью, ни зимой, ни весной, ни летом. И в, каждом, в каждой паре времени года он находит удовольствие и радость для себя. Да, мы что-то делаем для других. Да, мы что-то делаем подарки, не знаю, там, ремонт в квартире для семьи, да, там, деткам что-то покупаем, как-то близким что-то делаем. А вот тут важно понимать в любом возрасте, что я хочу, как я хочу. Иметь что-то для себя, реализовывать свои личные желания. И правда, это дает много энергии. Да, я вот вчера опять-таки возвращаюсь, для меня был вчера поразительный день. Возвращаясь к нему, человек не умеет пользоваться интернет. Интернетом. Но он по Украине нашел где продаются оружие обычным человеческим способом знакомясь, разговаривая с людьми. Он обычным человеческим способом без телефона, без интернета, он нашел как можно сделать разрешение на ношение оружия и поехал, сделал, пройдя все медкомиссии. И это о том, что правда, иногда мы так засиживаемся в телефонах, в своих гаджетах, на, в интернете, что забываем про человеческое общение. Ведь оно нам дает чувства и эмоции. Очень много, разные. И это важный момент на сегодняшний день. Это, правда, мощный ресурс и осенью, и зимой. Сейчас, да, конечно, солнышко радует, тепленько. Ну, вечера прохладненькие, но можно что-то накинуть красивенькое и тёпленькое. И вот этот период осенний, когда листвы уже нет, а снега еще нет. Он Правда, так переносим немножко с грустью, немножко с какими-то ожиданиями, возможно, Нового года, праздника снега, но его тоже надо проживать. И вот, оглядываясь на все это, мы с коллегами решили организовать первое, это серию вебинаров, посвященных осени, осенней депрессии, осеннего состояния души, тела, природы, погоды и так далее. Мы Делаем э, вебинары интересные, делаем вебинары полезные, да, объясняя, давая упражнения, объясняя, как можно прожить интересно этот период. И запускаем марафон. Э, марафон э, осенний. Осенняя энергия, как ею пользоваться, как ее находить, где ее брать, как с помощью нее опять-таки прожить этот период. Я вас приглашаю присоединиться к нам. Ваши вопросы, ваши запросы, ваша обратная связь будет нам очень нужна. И важна. Так что с удовольствием до встречи на наших вебинарах. Буду рада вашему участию. Марафон будет у нас интереснейший с домашними заданиями обязательными, с ведением дневника, с нашими откликами на ваши вопросы. Это будет отдельно сделано в Телеграме, скорее всего, наша страничка, посвященная марафону, где она будет закрытая, где будут вопросы на которые мы обязательно всегда будем отвечать. Даже если они будут адресованы мне, обязательно я буду читать и отвечать буду я. Если будет Наталья Колодяжной адресована, она будет заходить, отвечать, она от своего имени. Это будет по-честному, это будет интересно. Присоединяйтесь, будем рады вас видеть. С вами была Татьяна Шаповал. Всего доброго.